Добрый вечер, коллеги. Ставьте плюсики, если меня видно, слышно, видно презентацию, и все хорошо. Можете написать по десятибальной шкале, как именно хорошо, либо наоборот. И мы сегодня с вами завершаем наш трехдневный интенсив, графология, почерк, характер и научное обоснование. Жду ваших плюсиков. Наталья, приветствую. Меня, как обычно, зовут Ирина Бухарева. Я, как всегда, эксперт-графолог, руководитель Центра изучения почерка, современная графология. Я помогаю познавать себя и понимать других людей, обучаю психологов и чар-специалистов графологической методики, анализа почерка. Так, и напоминаю, что ваша активность – это ваш главный плюс, ваш главный бонус. Жду ваших плюсиков. Не отмалчиваемся. Я еще раз повторяю, что те, кто активны, они получают больше результатов. Я в этом очень заинтересована, чтобы вы, пришли, чтобы вы вышли с этого интенсива максимально наполненными знаниями, новыми эмоциями и теми практическими вещами, которые вы сможете употреблять в своей работе или в повседневной жизни. Безусловно, трех дней слишком мало, да, чтобы изучить графологию, от и до, от а до я, так скажем. Тем не менее, какие-то вещи для себя вы сможете вынести с этой презентации. В прошлый раз мы с вами говорили о мифах, связанных с графологией, да, как они... Влияют в целом на восприятие науки, также познакомились с позитивными, негативными выражениями почерка, какое влияние они оказывают на трактовки, психологические интерпретации. Как мы смотрим сильные слабые стороны человека, да, можно ли определить вообще в целом пол, возраст по почерку, если можно вот так это сделать, чтобы это было максимально объективно. Насколько комфортно человек ощущает себя снаружи, внутри, Если у него вообще в целом проблемы с самооценкой, страхи или он открыт и взаимодействует с миром максимально комфортно. И, конечно же, весомые черты личности мы также с вами прорабатывали. Те, кто присоединяются, буду рада, если вы будете здороваться в чате. Мы говорили также и о том, кому и для чего нужна агропология, что важно применять ее психологам, что она важна для HR-специалистов, да, для точности диагностики кандидатов, действительно ли он подходит на эту должность, или он только кажется, что он подходит, да, потому что не все вещи мы можем просмотреть и предусмотреть. Да, Бизнесменам и руководителям, коучам, консультантам, в продажах может при применяться да, служба безопасности. Аля, добрый вечер. Верификатором, полиграфологом, тем, кто занимается самопознанием, саморазвитием, да, тех, кто хочет, в принципе, хорошо разбираться в людях, понимать, кто его окружает, да, что ждать от этого человека, как с ним взаимодействовать, да, чтобы находить контакт, находить общий язык. Для тех профессий, например, которые каким-либо образом связаны с работой с людьми, тоже графология будет очень полезна. Следующее, что мы с вами обсуждали, это позитивное и негативное выражение в почерке. Мы с вами смотрели все эти признаки, обговаривали, если кто-то не понимает, о чем я говорю сейчас, просмотрите, пожалуйста, запись нашей вчерашней встречи, и тогда вам все станет ясно, потому что я повторяться не буду сегодня. И запись, напоминаю, что будет доступна до окончания нашей с вами встречи. Вытащила я зарядку из ноутбука. Я молодец. Это наш домашний почерк. Пока я подключаю к компьютеру, пожалуйста, напишите, получали ли вы почерк, разобрали ли вы его по домашнему заданию и какие у вас появились вопросы. Если они появились, если нет, можете написать варианты ваших ответов в чат. Я дам вам обязательно обратную связь, как обещала. Посмотрите, какой почерк. Напомню, каким было домашнее задание. Нужно было просмотреть позитивную и негативную картину почерк, внутреннюю и внешнюю также просмотреть. Я напомню, пока вы пишете, что каждый почерк имеет как позитивное, так и негативное выражение, каждый признак почерк. Да, если мы берем, например, наклон, у него есть как положительные, так и отрицательные характеристики. Если мы возьмем размер почерка, у него также есть положительные, отрицательные характеристики. А внутренняя и внешняя гармония. Что имелось в виду, когда мы смотрим да, на внешнюю гармоничность, мы смотрим почерк на отдаление. Образец вы могли и увеличивать, и уменьшать. У вас была такая возможность, если внутренне, да, то мы смотрим при сильном увеличении на все эти микро-микро-микро различные элементы для того, чтобы тоже иметь понимание. Информативный, инфантильный и открытый. Картина позитивная, гармония Есть. Ну вот так, хочу еще мнение услышать. Я не могу назвать этого человека открытым, инфантильным, да, но открытым не могу назвать. Я напоминаю, да, еще так, же, что мы не анализируем. В рамках позитивной и негативной картины почерка, да, внутреннего и внешнего благополучия, да, мы здесь не, не выискиваем какие-то конкретные значения, мы смотрим как бы картину целую, да, которая в дальнейшем нам помогает ориентироваться в наших таблицах, в наших интерпретациях. Да, и выбирать нам уже нужные значения, двигаться в нужную сторону, в правильную сторону для получения правильного анализа. Так, Наташа пишет, получали, чувствую подвох в нем, меня смущает это У, он кажется детским, хотя не детский, да, по-моему, 26 лет девушке. Очень интересный хвостик у, интересная петля, чувствуется сильный контроль в человеке внутри, правильно увидели, да, видите, как законтролированный весь, как будто бы не живой, очень сильно скованный, да, сильная однородность, почерка, да, Наташа, да, уже крайняя степень. Для тех, кто не знает, есть однородность, есть неоднородность да, почерка. И, и есть, как вам, Давайте я вам нарисую лучше. Да, секундочку. Например, вот мы возьмем шкалу. Здесь пусть будет у нас однородность, да, а вот здесь будет неоднородность. Вот здесь золотая середина. Профология лучше всего, чем в целом, да, когда личность находится там, где золотая середина. То есть, есть однородность хорошая, сильная однородность, но с плюсом еще. Здесь вот у нас будет плюсик. Почерк может быть неоднородным, также с плюсом. То есть вот все то, что находится здесь... Здесь, условно говоря, ноль будет, да, наша золотая середина. да. Это все позитивное, все в позитивном значении. Если степень уже крайняя, то есть вот, уже здесь минус у нас идет, и вот здесь идет минус, да, то это уже крайняя степень, это уже негатив. Так же, как и здесь, что касаемо однородности, что касаемо неоднородности. И у очень многих признаков мы подобные вещи встретим. Сжатость, ограниченность, да. Поэтому наш почерк находится, вот она, однородность, да. Вот вот здесь в крайней степени он находится слишком законтролированный, слишком, что такое однородность, да? степень единообразия при письме, слишком такой весь одинаковый, статичное движение, то есть почерк стоит, почерк не движется, нет внутренних импульсов, которые бы двигали этим человеком. Почерк по женскому складу, но по тексту показалось, что писал мужчина. Слишком обезличенный, и отстранено. Но это не про почерк. Ага. Нет, рука женская. Если не ошибаюсь, 26 лет, Дерушка. Здесь вот эти детские буквы, это связано с формой букв почерка. Мы тоже на занятиях это будем проходить. Это касаемо... Уровни интеллекта. Здесь, конечно же, банальный интеллектуальный уровень. Можно даже текст не читать. <свят> Еще такие вот акцент идет на букве. Еще даже до стандартов прописи человеку далековато. Все это дело законтролировано. Все это дело застывшее как бы на листе бумаги. При всем при этом девушка имеет красный диплом. Девушка, хотела сказать, баллотировалась, нанималась на работу и запросом и требованиям ее была руководящая точность. Как вы думаете, как, какая она как руководитель? Да, очень статичность. Подпись меня покорила. Ну, про подпись, да, я рассказываю на все о подписи на интенсиве более подробно. Здесь вот эти зигзаги, уходящие уже в нижнюю зону. Хотя, в принципе, подпись с почерком в едином стиле. То есть здесь нет каких-то очень сильных пертурбаций, да. То есть она не пытается выделываться, не пытается показывать, что она какая-то другая. Она вот такая. Тяжело с принятием решений? Очень, очень тяжело, очень тугодумное. При этом очень большое эго, очень капризная, Очень важна оценка. Посмотрите, формы здесь сколько есть. Мы возьмем доминирующую картину, форма движения, организация. Да? Здесь форма будет доминировать. Форма какая? Застывшая, формальная, квадратная. Здесь уже, видите, квадратные формы, здесь даже уже не углы, есть форма букв в углах, да? здесь уже квадраты получаются. Видите, как орнамент такой греческий. Визуально красиво, внутри, боюсь, что тяжеловато жить, конечно. Знаки препинания ниже основной строки. Вот сразу видно, что Екатерина читала мой бонус, и я очень этому рада. Как руководитель, ограничивающая себя в решениях в действиях самостоятельности, безусловно. Знаете, в чем была ее проблема? Ее взяли на руководящую должность. Ну, красный титул кажется, уверенной такой. Ее проблема была в том, что ей казалось, что все сотрудники на нее косы смотрят, что они ее недооценивают, они не хотят ее воспринимать как руководителя. Но здесь человек как принимает решение? Скорости нет, правая зона застывшая конечного штриха, вот тупо конечного, застывшей, скорости нет, гибкости нет, беглости нет, релиза нет. Здесь идет избегание неудач. То есть вот как бы сделать так, чтобы не попало, так скажем. да Она всего боится, какая здесь ответственность. Подписи чувствуется цигаризм за счет акцента на первой буквы имени. Она отделена от части фамилии. Да, тут еще точка. При статичной скорости, вот когда приходит подпись делать, вот с с подобной скоростью, с подобным контролем, я вообще точку не рекомендую ставить в подписи, потому что точка это не то, что человек как там пишут в интернете, напомните мне, пожалуйста, что человек завершает дела, по-моему, вот это пишут, да? На самом деле точка – это пауза, это остановка, то есть у нее практически отсутствует скорость, это статика, я напомню, да, статичное движение. То есть почерк вообще застывший, прилипший к листу бумаги, и она в подписи еще ставит себе эту точку, она делает себе еще одну остановку, куда еще больше. Нет ни скорости, но очень Да, это исполнитель, которому все четко надо и очень подробно прописывать. Я устал, я ухожу про точку в середине пути, причем, да? Я устал, я ухожу, да, да, да, да, да. Ну, конечно, здесь внутреннее, внешнее тяжеловато. Все очень формальное здесь, нет жизни в этом почерке. Здесь все на форму, здесь все на то, как ее оценят. То есть он при этом здесь нет гибкости, и конфликты могут из-за этого возникать, потому что вот недостаточные объективности недостаточно. Вот эти буковки, которые вам бросить в глаза, посмотрите, даже в форме сердечка. Компенсаторные, конечно же. Ищет базис, ищет вот эту опору. Вот посмотрите, вниз, аж туда уходит. Очень есть потребность в этом. Буква Р тоже. Достаточно конфликтная, кстати, буква «Р», тупоконечный штрих мы здесь видим, очень длинный. Что-то прошла текст «Паэлья белое вино» вместе с Петербродом и сырковой массой, извините, ничего страшного. Многие часто читают, обращать внимание конкретно на этот текст. Но мы помним, да, что мы смотрим с вами, не на то, что написано, а на то, как написано. Она могла бы здесь, не знаю, цитату великих каких-то людей написать. Причем, помню, допустим, из головы память-то хорошая, кстати. Вот. И она достаточно усидчивая, но ей нужно такой вот монотонной деятельностью, единообразной, однообразной заниматься. Она исполнитель, конечно, как, как лидер, ей далеко очень далеко. Но эти мне строки неровные, как они это делают. Коняк с личницей, плеск. Но строки неровные ⁇ это психологическое состояние, это изменчивый фактор. Вот эти волнообразно написанные слова, волнообразные идущие строчки, в принципе, прям... Не, бывает сильнее, конечно. <смех> ну, крайняя степень здесь, с однородностью из контроля. Но об этом все мы с вами уже на занятиях поговорим. Так, выраженный невроз. Да, поддерживаю проровные строки, тоже не а, понимаю, как делать. Ну, я не могу назвать их совсем ровными. Не могу назвать их совсем ровными. Здесь все равно есть вот эти вот колебания, Это уже эмоциональное состояние. Так, ну что, поехали дальше. Сегодня у нас с вами в программе. Мы сегодня, я думаю, будем недолго, всего по два часа, как обычно. Ставьте плюсики ровные. У меня падают вниз, я пессимист. Нет такого понимания строчки вверх вы оптимист, строчки вниз вы пессимист. Я вас расстрою, Наташа. Сегодня у нас синтез и анализ. Мы поговорим с вами про гештальт, про то, как мы работаем, составляя психологический портрет, внутренним и внешним проявлением мы с вами говорили в прошлый раз и немножко позакрепляем материал. Оптимист. Ну, на самом деле это изменчивый признак, поэтому вы не можете сейчас быть оптимистом, а через пять минут пессимистом я вам скажу по секрету, это а, изменяемый фактор и не такой значительный направление строчек. Это вот то, что не к ядру личности как раз относится, а относится к таким к наносным признакам, которые графологи, которые владеют да, информацией не из интернета про оптимисты, пессимиста, да, они умеют отделять, а, насколько это вот а, то, что сейчас с человеком происходит, да, или это вот то, что в его личности заложено. Там да, мы шутим. Люблю чувство юмора, так что вы пришли по адресу. Так, поехали. И, кстати, напоминаю, запись на курс. Сейчас я вам ссылочку скину, кто еще не записался. Единственное, что оплатить надо до завтра, до двух часов. Вот Информация у вас была в рассылке, там дается три дня на оплату счета, просто если вы оплачиваете позже, мы просто возвращаем вам деньги, потому что занятие начинается уже в эту субботу. Мне важно иметь список, кто идет на обучение, да, то есть это формирование группы, и потом уже присоединиться будет нельзя, потом уже можно будет присоединиться только к следующему потоку, который будет в следующем году уже. Когда конкретно сообщено будет в рассылке, в соцсетях, ну, все как всегда. Информация дается, да. А, конечно же, мы учимся, да, работать, вот, синтезировать информацию. И вы вообще большие молодцы, я вам хочу сказать. Тоже, и, очень многие вещи очень точно и очень четко уловили. А вот здесь и про настроение идет речь, да. Вот давайте такой вопрос, если у вас меняется настроение в течение дня, меняетесь ли вы от этого как личность и почему? Напишите в чат, напишите в чат, как вы думаете, а я вам скину бонус, пока вы пишете. Для тех, кто в онлайне, очень хорошая книга о дифференциальной психологии. Либин автор. Скачивайте, не забывайте, что я могу удалить, перенести, тогда вы скачать уже потом не сможете. Да, дифференциальная психология – это то, что говорит да, о личностной индивидуальности, потому что графология также подчеркивает, что каждый человек он индивидуален. Он уникален. Нет, не меняемся. А вот почерк и даже подпись меняются. Угу. Нет, конечно, не меняемся. Потому что личность – это более чем настроение. А Катя в точку. Очень, очень тонко подмечено. Да, да, да, да, да. Давайте посмотрим на нашу приму большого театра. Вот смотрите такую вещь. Да? Многие, ну, понятное дело, первого впечатления. Да? Но не бывает такого, что весь человек идеальный. Мы не можем такого сказать, как бы он к этому ни стремился, не идеализировался. Слишком хорошим во всем быть невозможно, всегда есть грани. Если такой человек вот, есть в вашем круге общения, проглядитесь к нему да, еще повнимательнее. На самом деле это повод как минимум задуматься. Вот для кого-то такое качество является сильной стороной, а для кого-то это слабое. Вот есть такая вещь, например, мы в графология очень четко разграничиваем. То есть если мы берем какую-то характеристику, мы сначала ее объясняем. То есть, ну, например, вот такое качество, как доброта. Напишите в чате, как вы понимаете для себя, что такое доброта. Потому что личность – это более чем настроение. Да? Ой, на мой почерк похоже. на ну, семерочка по-одому, если кто знает эти потенции. Чистая прям такая. Ну и здесь много признаков зависимости. Это уже на третьем курсе мы будем говорить. Стремление помочь другому. Еще какие варианты? Что такое доброта? Поэтому нам очень важно объяснять, что конкретно мы подразумеваем под тем или иным качеством. Разумное участие в условиях, либо интересная трактовка. Доброта – это умение э, смирить свой эгоизм, угу. безвозмездная отдача. Видите, сколько у нас уже разных мнений, да? Очень, очень интересные трактовки вы даете, да? Вот смотрите, может быть действительно чистая такая открытая доброта, когда человек искренне как-то сочувствует, да, с симпатией подходит и, допустим, хочет помочь там как-то и поддержать вот, с таким с развитым, например, эмоциональным интеллектом. Да. Может быть доброта, например, потому что так надо ну, вот как-то так вот положено, заведено в обществе, ну, надо же поддержать, да, ну, вот заболел там ковидом, надо позвонить, как-то вот не хочется, но надо, да, через надо, через не хочу, ну, надо. И он тоже считает, что он добрый, ну, как же, он же позвонил. Есть еще, допустим, доброта, как слишком такая сильная, наверное, мягкотелостью, я назову, как податливость влиянию. Как просто неумение говорить нет. Тогда там тоже будут другие признаки. Да? Во всех этих трех видах доброты, которые я вам называю, будут совершенно разные признаки. Абсолютно разные признаки почерки. Вот это вот податливость влиянию, да, это будет уже просто, потому что человека нет стержня, нет своего мнения. Ему проще там поддаться, согласиться. Даже если через «не хочу» и через «неприятно», такое тоже может быть. «Ко всем хорошо относиться». Угу. А возможно, ко всем хорошо относиться. То есть все нравятся. Все одинаково нравятся. Напишите в чат «возможно такое». вот Я задумалась, могут ли все одинаково нравиться, если ко всем хорошо относиться. Вопрос под ковыркой, да? Так. Ну, поэтому видите, как, какие грани бывают, да, разные. То есть один, например, человек, он мечтает быть более открытым, более добрым, да, развить в себе эмпатию, эмоциональный интеллект. Вот, кто читал про такие у меня на сайте, кстати, есть статья, кто-то мучается от своей доброты, возьмем ее в кавычках, потому что действительно видит и замечает за собой, что он слишком мягкий, слишком податливый. И вот то самое «нет» не может сказать, вот его вот обижают на работе. В Фейсбуке есть группа психологи-психотерапевты. Ради интереса почитайте очень много запросов, что... Я на работе, со всеми нормально вот общаюсь, но вот один такой пришел, и все, вот он меня там уничижает, обесценивает, и я впадаю в ступор, и ничего не могу им ответить. Это очень много таких случаев. Нельзя, нет, у нее у всех хороший вкус. Но она знатную школу дрессировки прошла, шаблонность и необходимость казаться. Да, да. поэтому грани этих качеств, да, они очень тонкие. И здесь очень важно понимать, что мы ищем. От этого будет зависеть, да, какие признаки должны быть в почерке. Кстати, вот про эмоциональный интеллект. Это положительное качество или нет? Как вы думаете, напишите в чат. Ну и почему? Развитый эмоциональный интеллект. Прям буквально на днях вчера или позавчера читала у кого-то в аккаунте, вывесили исследование. Самое интересное, высокий уровень эмоционального интеллекта. По этому исследованию летчики, испытатели, причем не HR-специалисты, это да, еще девушка удивлялась, когда комментировала. Руководители-бизнесмены, вот те, у кого был самый среди других профессий самый высокий уровень эмоционального интеллекта. Интересное исследование, правда, не очень большая выборка Там в пределах 100 человек, что ли? не помню точно. Положительное, так как это позволяет понять эмоции другого человека умение сонастроиться на него, вот, кстати, и такой, как стресс-устойчивый фактор, вот там дается объяснение, почему у летчиков, вот здесь тоже было интересно почитать, более адаптированы к жизни люди с высоким IQ, не IQ, Наташа, человеческое общение, оно, да, Признаки почерка при развитом эмоциональном интеллекте мы не будем с вами сегодня обсуждать. Я даю на занятиях, что-то вы можете найти на сайте, возможно. Это как в анекдоте, да? в детстве я был настоящим бундеркиндом, в три года у меня был такой же уровень интеллекта, как и сейчас. Опечатка. Хорошо. На самом деле у меня есть знакомая, директор тоже по HR. У нее очень высокий эмоциональный интеллект, очень высокий. Безусловно, это тоже видно все в почерке. Казалось бы, нужно радоваться. Очень многие ходят да, на всякие там курсы, тренинги по развитию эмоционального интеллекта и так далее. Но у нее другая проблема в связи с этим возникает. Она начинает жалеть людей, ставить себя на их место. А вот Особенно сложно ей даются увольнения. К сожалению, это приходится делать, и это их обязанность. Да? то есть Если нужно вот, принять, объяснить ну, да, сотруднику такое вот категорическое решение, по нему, да, и вот здесь, как говорится, две стороны медали. Вот, поэтому не всегда то, что кажется таким плюсом, оно может в действительности являться этим плюсом. Но факт в том, что у каждого паттерна поведения, да, во всех ситуациях, в принципе, остается неизменным. То есть, да, эти паттерны, они заложены еще в раннем детстве, то есть вот эти сценарии, да, для, для облегчения, нашему мозгу как нам действовать да, начиная с мелочей и вот заканчивая глобальными вещами и какими-то стратегическими а, вещами ну, вот в связи с этим табличку я вам это уже показывала да поэтому здесь есть и позитивные и негативные и отталкиваемся мы от качества, и от многих-многих-многих вещей. Но об этом я уже буду подробно рассказывать на обучении. Вот скажите, пожалуйста, вот здесь вы видите рука, руку, да, на этой картинке. Что, кто может написать, чья это рука, как вы думаете? Напишите в чате, вот, кого вы видите на этой картинке. Я даже подожду, я помню, что чат у нас идет с задержечкой. Чья это рука? Так, мужчину, а что это за мужчина? Мужская рука, что это за мужчина? Во что он одет, какие у него волосы, какие у него брюки, или может быть это шорты вообще? Мужская спортивная рука, короткие пальцы. Да, Сергей, мужчина. Вот во что одет? А ботинки у него какие? Молодый мужчина в футболке угу. с короткими пальцами. Пока точно установленные факты, только эти. Возможно, джинсы короткая стрижка. Каждый представит свой образ. Да. Сильно отваливается звук, пропадает постоянно. Коллеги, напишите, пожалуйста, у всех ли отваливается звук. Или все в порядке со звуком. Атлетик. Не знаю. Полина, не знаю. Напишите, как со звуком. Вот смотрите, что такое рука, почему она здесь одна на слайде. Это то же самое, как брать вот какую-то отдельную буковку из почерка, любую. А я вот пишу букву Т вот так, что это значит. А вот буква Д у меня идет в левую сторону. Нет, нет, звук в норме. Угу. Перезайдите тогда, просто попробуйте со звуком норм. Спасибо большое. Перезайдите тогда, если у кого-то со звуком, или, возможно, с другого браузера можно еще попробовать. да. То есть каждый из вас представил свою картинку. Она, скорее всего, отличается от того, что представила я или кто-то еще в этом чате. Да. То есть это только примерно. То есть, глядя на руку, мы можем сказать только примерно. То же самое, глядя на отдельные какие-то буковки, на отдельные признаки почерка, нам недостаточно, чтобы составить всю картину целиком. Вот такой у нас получился молодой человек. Были, кстати, да, практически правильные ответы, что короткая стрижка. Кстати, здесь не совсем короткие пальцы. Да? Это, наверное, джинсы. То есть, о чем здесь идет речь? Что я вам хочу такое сказать. Вот здесь, что вы видите на этой картинке? Напишите тоже в чате. Почему нам недостаточно, например, одного слова, одной строчки тоже маловато. Или там кто-то, вот, список с продуктами. Да? Ну, я там себе писал где-то на коленочке. Скажите мне что-нибудь. Что видите на картинке? Три пары игральных костей. Ага, еще какие варианты. Ну, часто говорят, да, что видят белые и черные кружочки, белые и черные ряды, квадратик в белых и черных кружочков, да? То есть ни один из вас, он не выделит какой-то отдельно взятый вот кружочек, например, отсюда или вот отсюда наборы штрихов, кружочки. Но я не понимаю кружочки, не понимаете? Так, то есть о чем мы здесь говорим? Мы здесь говорим о целостной картине или структуре. То есть весь почерк мы смотрим в совокупности, целиком. Мы не можем взять отдельно взятую руку и получить полностью да, какую-то картину, которая нам опишет человек. Мы по руке не сможем с вами определить, а, а какие волосы у человека, а какого цвета глаза, а какого он роста. Нам тоже будет этого недостаточно. Дырки, матрица. Да, но даже и дырки, и матрица – это целостный ответ. Да? Вы же не написали одна дырка, там конкретная, вот, пятая, там, в шестом столбике, например. Да? То есть мы здесь говорим о целостной картине, целостной структуре. Да? Графология опирается на гештальт. Фактор схожести здесь да, мы рассматриваем. Поэтому мало вообще говорить, что есть такой признак, он все время еще связан с другими признаками почерка. Поэтому наша задача учиться смотреть это все целиком, потому что мышление человека – это один из ключевых, очень важных факторов, и это очень важно. Не понимал, что надо видеть, о чем говорим, теперь понятно. Ну, Сереж, просмотрите в записи. Мне кажется, что вы просто опоздали и прослушали. Угу. Так, про планирование, наверное, мы с вами пойдем. Я писала... Здесь про стратегию тактику в Facebook это был ответ на кейс. Вы можете меня найти. Мы не будем сейчас останавливаться, у нас не так много времени. Здесь в целом, да, какие признаки этого путают. Но мы сегодня не об этом. Это вот еще, да, тоже мы смотрим. В совокупности смотрим целиком. Нет, не гипсер. такой Нет, нет, не Гитлер. Да, ну, конечно же, я напомню вам про обучение, на которое я вас приглашаю. Я напоминаю, что если вы идете, то до завтрашнего дня, бонусы я вам дала, до завтрашнего дня до двух часов необходимо оплатить тот тариф, который вы выбираете, Бонусы, те, которые сейчас на страничке, переходите, выбирайте еще, пока есть время. Они действуют до сегодня, до 12 часов вечера, дальше бонусов не будет. Они уже, если вы смотрели, они уже сократились, потому что я бы говорила о том, что количество бонусов, оно будет уменьшаться. Так, и я... Графология, что вы получаете вообще в целом в результате обучения, да? это способность читать людей как открытую книгу. То есть вы как бы играетесь уже с этим почерком. Да? Видели, как сегодня, как она работает, да, графология? То есть мы смотрим целиком, мы выделяем, мы вот это синтезируем, обрабатываем, мы понимаем, что конкретно мы ищем. Да, что мы анализируем, и уже получается результат. И мы помним, что результат это не то, что пишется в столбик. Ну, вы же не считаете себя человеком со столбиком характеристик. Да? Добрый, отзывчивый, коммуникабельный ла, ла ла ла ла ла ла И дальше в столбик. Нет, конечно это совершенно не будет являться анализом. Да? То есть Человек – это живая система, это личность, многогранная личность. И это очень важно понимать, когда вы анализируете. Конечно же, это ни в коем случае не должен быть анализ в столбе каких-то конкретных характеристик. Если с этим понятно, ставим плюсик. Так вот, на курсе научитесь читать людей как открытую книгу, изучите глубокий научно обоснованный метод, который даст вам возможность сверять впечатления от вербального взаимодействия с результатом анализа почерка и глубже анализировать, глубже понимать людей, их поведение. Вы станете видеть уже не обложку, вот не то, что вам кажется, а то, что есть на самом деле. Потому что внешний вид, слова и так далее. Да-да-да, это... говорите, говорите, я вас слушаю. Научитесь да, различать сильные, слабые стороны личности, да, способности, черты, характера, рабочие характеристики, типологические особенности и много-много другое. Повысите ваши профессиональные навыки, то есть можете применять методику при оценке персонала, например, да. если вы юрист, то в вашей области, например, пришел к вам клиент, да, и вы видите, как он пишет, и вам сразу понятно, вообще не врет ли он вам, да, из-за этого выбирать да, уже свою стратегию работа с этим человеком, ну и вообще будете ли вы с ним работать. Да, в области чар, например, это оценка, это подбор, это развитие, это обучаемость персонала, всякие благонадежные, неблагонадежные склонности, да, потенциал человека, поведение в стрессовых ситуациях, какие-то скрытые мотивы, которые не всегда будут на поверхности. Тем самым повысите подбор эффективность подбора, да, сможете сформировать уже сильную команду, иметь очень высокие перспективы в компании. Что вы еще получите? Конечно же, практические навыки, потому что курс, он теоретико-практический, то есть мы с вами изучаем теорию и сразу же в этот же день начинаем практиковаться на практике, потому что графология – это практическая область. Здесь невозможно быть теоретиком и что-то примерно как-то понимать, что это и должно быть. Нет, все почерки разные. Если вы этого боитесь, вам не надо приходить на курс. Здесь же мы говорим об индивидуальности. Одинаковых почерков нет. В первый день я об этом вам уже говорила. То есть первого занятия мы с вами уже работаем, уже учимся работать почерком. Вы обучитесь новой профессии. Сейчас особенно такое время, что знание – это то, что останется с вами. Даже если вдруг рухнет все и будет тотальный финансовый кризис и ковидный кризис, вот вот чем, да, как говорится, не дай бог, не дай бог, но тем не менее, знание это то, что с вами, это то, что вы можете уметь, и то, что как бы, вы используете. Неважно, в какой ситуации. Тем более, что сейчас количество запросов повышается в связи с состоянием, с психологическими всякими вещами. Освоить достоверный инструмент диагностики, потому что графология, она дает 95-98% погрешностей. Я не могу вам сказать, что 100%, ошибки бывают, это нормально, потому что если кто-то мне говорит, что метод 100%, у меня уже вызывает сомнения. Вот у кого также вызвало бы сомнение, если бы вам сказали, что это единственное и то, что 100% работает. Напишите, поставьте единичку в чат. Потому что здесь это, это очень объективный метод, это очень валидный, это очень надежный метод. Потому что даже при повторном тестировании вы получите объективный результат повторно тестировании одного и того же человека, здесь невозможно подготовиться заранее. Невозможно. То есть человек не может, не знаю, выучить там какие-то правильные ответы. Например, был случай тест дерева, да? рисуночный тест, и тоже человек пытался показать, что он очень устойчиво, имеет устойчивые корни. И он нарисовал огромные, непропорциональные, еще и зачерненные корни, там уже о психических проблемах это свидетельствует. И вот в беседе удалось тогда установить, что он просто прочитал, как это правильно делать. Здесь даже если человек каким-то образом будет пытаться улучшить свой почерк, ну, на самом деле он только себе сможет хуже сделать. Вот, тем не менее, как ну, ну, видно... Когда искусственное письмо, оно видно, когда человек как-то вот пытается, там идут неестественное движение, конечно же, это себе только в минус. Графология экономит время на анализ, на трактовки, изучаем тоже разные методики в университете, пробуем, смотрим, и многие из них занимают очень много времени. Дай бог, чтобы это было минут 30, ну где-то и полтора, и два, а то и три часа да, на какую-то используем методику. Плюс, еще очень важно, даже имея ключи, это все еще все равно опирается еще на беседу, то есть, соответственно, с человеком еще беседу провести. То есть это очень-очень-очень такой трудоемкий процесс, я вам скажу. На графологию нужно, ну, сколько, минут пять человеку, чтобы написать страницу А4. Ну, максимум 10, хорошо. То есть человек сел за удобный стол, взял ручку, написал текст считаете, да, время, ну и, собственно, финансовые затраты. Можно провести глубокий самоанализ, но я не советую это делать по, как говорится, мало иметь методику, важно уметь по ней работать. поэтому самоанализ очень сильно получается, когда приходит на обучение. Я тоже через через это проходила в свое время очень интересно, когда есть вещи, над которыми ты не задумывался вообще никогда в жизни. Тут а, ты начинаешь их изучать, проходить, и невольно все равно ты примеряешь к своему собственному почерку, думаешь, обалдеть. Так что у меня тоже есть как сильные, так и слабые стороны. Я живой человек. Это нормально. Наоборот, было бы странно, если бы я вся была такая идеальная и хорошая со всех сторон. Не буду, не дождетесь. Но в целом, кстати, в природе тоже нет идеальных форм. Вы никогда не встретите идеальный круг, не знаю, идеальный квадрат. Если встретите, то это творение рук человека. Это так на заметку. Да? Зарабатывать на любимом деле, конечно же. Вот, как говорила одна из моих студенток, укушенные графологии, это когда ты вливаешься, я тоже в свое время пришла, думаю, для себя поизучаем, и, собственно, ну, на этом как-то все закончится. Но, как видите, я до сих пор графологии и с каждым днем она мне интересна все больше и больше. Это нереальное количество того всего того, что там заложено в почерке. Оно начинает играть более разными красками. И все время на своих лекциях, тоже на своих занятиях. Я стараюсь дать еще какой-то дополнительный материал. Еще чуть больше раскрыть тему студентам, потому что это, это важно. Получить карьерные перспективы, конечно же. После окончания вы получаете не только сертификат. Прохождение обучения. Кстати, сертификат можно получить после каждого курса. Например, вы закончили первый курс, и по каким-то причинам пока не можете идти дальше. Ну, вам нужно какое-то да, подтверждение того, что вы обучаетесь. То есть вы сдаете зачет, пишете запрос, что там прошу выдать сертификат об обучении, и мы выдаем сертификат. Ну, как, и по окончанию, да, соответственно. И уже после окончания. Всего у нас три курса в центре. Вы можете стать преподавателем в центре или представителем в вашем городе. Открыть представительство расширения. Это только за, как всегда. Я еще раз брошу вам ссылочку. Поэтому проходите. Я напоминаю, что времени осталось у нас крайне мало. Сегодня у нас четверг, да, уже пятница, и вот субботу с 10 утра до 12 дня у нас уже начинаются занятия. Программу мы с вами тоже видим. Первое, введение в графологию тоже очень важные вещи, без которых как изучение графологии лучше не начинать, тем не менее... Мы об этом поговорим, здесь как раз подробно мы разбираем уже и доминанты, и графологические системы, и основные элементы букв. Мы затрагиваем тему графологического словаря, смотрим, как это все выглядит, как это называется, тоже такие базовые вещи, которые нужны. На втором занятии мы с вами уже учимся работать с табличками. Разбираем нажим, разбираем однородность, напряжение. Вот сегодня, да, у нас были крайняя степень однородности, крайняя степень напряжения в почерке. Вот тот почерк, который вам давался на дом, это уже крайние степени. тем не менее, там они присутствуют. Оплатила в кабинете второй курс, и бонусы заблокированы. Алла, почему второй курс? Так, свяжитесь тогда, сейчас мы с вами закончим. Напишите на контакт ру. напишите туда. Не совсем поняла, почему второй курс, потому что на страничке указан первый. Вы не можете пройти на второй курс, если вы не учились, не прошли первый курс. Угу. Я не совсем вас помню, если вы учились на первом курсе. Напишите на контакт подробно, хорошо всю историю, где что оплачивали, если у вас осталась ссылка на эту страницу. Или если у нас там есть какие-то перебивки с информацией, но, насколько я знаю, на этой странице второго курса нет на оплату. Так, следующая. Третье занятие – размер, наклон, высота, ширина букв. Тоже будем про это с вами говорить, да, как это все смотрится, как это измеряется, какие есть системы, как понимать, да, какой это размер. Ну, это не такие весомые признаки, но тем не менее тоже нужно. Да. Введение формы форму – очень важно, да, эстетика, каллиграфия. Уровень IQ – мы с вами будем изучать уже на четвертом занятии также все это и в теории, и в практике, конечно же, на почерках мы все-все-все-все-все с вами будем очень подробно разбирать. Про организацию сознательно-бессознательно, баланс белого, будем говорить на пятом занятии, да? как человек вообще управляет своими ресурсами, деньгами, временем и так далее, насколько он объективен или субъективен, да? насколько он загружен своими мыслями, состояниями, или наоборот, он слишком какой-то отдаленный и вообще в каких-то своих там стратосферах обитает и это тоже можно смотреть занятие 6 поля и абзацы тоже важный фактор который относится к организации да, это один из это субаспекты организации расположение текста на листе тоже очень важные сознательные бессознательные показатели Которые также информативно. Направление строк и слов. Как сегодня у нас заходила речь про <laughs> мой любимый пессимизм, оптимизм. Вот это как раз на седьмом занятии, потому что есть направление строчек, а есть еще направление слов. Да, если есть там, прямые, восходящие, там, нисходящие, да, есть еще волнообразные. Есть выгнутые вогнутые, но там очень много разных вариаций, касаемо строк и касаемо слов в том числе. И это тоже очень важно. Занятие 8. Будем смотреть расстояние между строками, словами и буквами. Это тоже очень важный параметр. То есть вы будете видеть, да, как человек уже выстраивает свои отношения с окружающими, легко ли и гармонично у него все это получается, либо он залезает в личное пространство другого человека, либо наоборот, слишком вот на таком сильном расстоянии вытянутой руки, да, что очень сложно пробить его личную границу, к да, нему вот туда-куда-то внутрь прям попасть. Занятие 9, графическая скорость, один из важных пара, параметров, который показывает нам внутреннюю да, мотивацию человека, внутренний его такой стержень, которая также влияет. Да, мы будем учиться, как ее смотреть, она влияет еще на выбор значения табличках. Тоже очень-очень важно. Занятие 10, графология в динамике, да, будем как раз с вами смотреть, что в личности у нас на основе, что является ядром личности, да, тоже очень важно. Ну, конечно, практика 10-11, прошу прощения, 11-12 занятия, у нас идет уже подготовка к зачету, это практические занятия, только-только-только практика, более того, когда у студентов есть еще какие-то дополнительные вопросы, например, какая-то тема, с которой больше хотелось бы попрактиковаться. Я часто иду навстречу, и мы практикуемся конкретно по этой теме. Вот сейчас у меня девочки второй курс заканчивали, мы тренировались по движению, мы тренировались по конечному штриху, потому что были вопросы, и это тоже очень важно. Да, это в рамках платного курса, все-таки, конечно, конечно. Так, ну и, конечно же, быть образованным, ребят, это в тренде. Да, сейчас это сейчас очень в тренде, это очень важно, уровни роста наши. Вот сейчас мы с вами, сегодня мы здесь на водном, на ознакомительном уровне. Сегодня немножечко приоткрыли для себя дверь, как работает графология. Сегодня, в течение этих трех дней нашего с вами интенсива, да, какие-то секретики, какие-то практические вещи мы с вами поузнавали, но мы понимаем, что этого очень мало и, к сожалению, недостаточно. И за то время, которое у нас уходит на эту программу, к сожалению, дать максимально объемную информацию очень сложно. Иначе мы будем с вами безвылазно сидеть, но я не знаю, недели две, мне кажется. Это без сна, без еды, без перерывов, куда-нибудь на чашечку кофе, там, не знаю, да. Первый курс, да, это у нас еще первый уровень. Ну, и в конце... Когда вы заканчиваете, вы можете стать экспертом, это преподавательский уровень, или ведущим экспертом, это уже представитель центра в своем городе, или если вы в Москве, находитесь, желательно, в другом районе, будет очень тоже здорово. Так. Как мы с вами учимся, обучение в онлайн-формате, из любой точки вы имеете доступ. Вот так же, как сейчас вот вы заходите, вы можете, я вижу здесь в чате, что кто-то заходит с компьютера, кто-то с ноутбуков, кто-то с мобильных устройств входит. И, ну, я так понимаю, что у вас все видно, слышно, и это все очень хорошо работает. У меня здесь в чате напротив ваших имен вы к нам заходите, и это очень здорово. Главное иметь интернет, да? Доступ в интернет – это то, что вам понадобится. После проведения занятий вам становятся доступны видеозаписи, они выкладываются в ваш личный кабинет, там видеозаписи, там материалы, там таблички к занятиям, то есть все то, что вам может пригодиться. Да? Я даю домашнее задание. На выполнение да, у вас остается не неделя, 5 дней за пару дней до начала занятия. За пару дней до начала занятия ваши домашние задания у меня должны быть, чтобы я смогла их проверить и дать вам обратную связь. И потом уже, когда следующее занятие, мы с вами обсуждаем, начинаем с вашей домашней работы вы получаете обратную связь, ответы на вопросы, да, и это тоже очень важный фактор, когда есть тот, кто может направить да, ваше знание, потому что бывают вопросы, это нормально, и это даже очень хорошо, потому что если все понятно, то у меня уже вызывает сомнения, да, вот, что же так, ну, на самом деле очень много от группы зависит, вот в разных группах свои какие-то вот фишечки того, что... Вот где-то бывает более понятна какая-то тема, где-то чуть менее, тогда у нас еще остаются практические занятия, да, и мы можем еще раз вернуться, еще раз проработать. Потому что моя задача – научить вас разбираться в людях, научить вас анализировать почерки, чтобы вы могли, умели и, самое главное, получали этот этого ну, конечно, чат у нас есть, специальный в вот, WhatsApp, где также вот единомышленники, те, кто также учится, вы тоже можете там и поговорить, и обменяться мнениями, материалами какими-то, да, что-то обсудить, задать вопросы напрямую. Да, то есть такой вот Елена Бухарева в моем телефоне, так скажем. Дата занятий, я уже говорила, с 21 ноября, один раз в неделю, это 12 занятий. Для тех, кто выбирает оплачивать по месяцам, помните о том, что один месяц это 4 занятия. То есть, условно говоря, получается 3 месяца. Ну, я знаю, что есть кто, кто рассчитывает, считает, вот, рассчитывайте из этих понятий да, с 10 до 12. Я напоминаю, что до 20 числа, прям пропишу, 20, 1.14.00. Если вы уже забронировали, но еще не оплатили или планируете оплатить, но позже, вот все то, что позже, в группу на субботу уже попасть, к сожалению, не смог потому что у меня тоже формируются списки, и в самый последний момент или уже после начала первого занятия я не беру. Ждите тогда следующего потока обучения. Как я уже говорила, информация будет на сайте, будет в рассылке, в социальных сетях. Ну и, конечно же, вот сегодня до 12 часов действуют социальные бонусы. На сумму 28 880. Я напоминаю, что голд это оплата за курс целиком. То есть единоразово вы оплачиваете и три месяца с нами учитесь. Голд плюс это оплата по месяцам. Три месяца. Здесь получается три месяца по 15 тысяч. Премиум – это если вы со мной занимаетесь индивидуально, один на один. Тоже. Здесь можно в два платежа. В чем разница, так скажем, да? выбирая мобильный телефон, там сравнить цены. Вот здесь то же самое. Обучение в группе онлайн для Gold и Gold Plus. Индивидуальное обучение 1 на 1 премиум. Общий график занятий Gold и Gold Plus. Свое личное удобное расписание занятий премиум. Домашние задания есть в каждом тарифе, да? обратная связь на эти домашние задания, доступ к коллекции почерков, тоже есть везде. Учебные материалы, не надо нигде ничего искать, я все даю, все таблички, все какие-то дополнительные, все-все-все да, это у вас будет. Видеозаписи, занятия обязательно, чтобы вы могли вернуться, просмотреть еще раз материал, или вдруг вы опоздали, или пропустили по какой-то причине, да чтобы у вас была возможность вернуться и просмотреть материал, да, поставить на паузу где-то где-то еще раз прослушать, посмотреть это тоже очень важно. Поддержка 24 на 7. Сертификаты. Да, можно после полного курса, можно после первого, после второго, как хотите. Секретный чат. Ну, самое главное зачет. Да? Секретный чат есть везде. Да? Членство в закрытом клубе здесь на год, здесь на два года. Живая встреча, это когда... Ковидные мероприятия будут окончены. Я надеюсь, что это будет в скором времени. Скидка 10% на программы и курсы Центра изучения почерка современная графология, 20% в премиуме. А пожизненное участие. Что такое пожизненное участие? То есть один раз оплачивая курс, вы можете проходить его сколько угодно раз со следующими потоками. Бесплатно, уже не оплачивая его. То есть у вас остается видеозаписи, и есть такая возможность еще уже с новой группой еще раз попрактиковаться, послежить свой материал. Ну, плюс я все время что-то меняю, что-то добавляю, я имею в виду почерки, там еще какая-то какая дополнительная информация появляется, находится, я тоже ее стараюсь давать. В премиум еще предварительное собеседование обязательно, да? мне важно понимать, кто вы что вы, как мы с вами будем обучаться, да, чтобы было удобно и вам, и мне тоже. Свое личное удобное расписание занятия, свои почерки можно в премиум. Да, Те почерки, по которым вы хотите поработать. В основном в курсе, как бы там встроены мои почерки. Ужин со мной, мы можем поговорить, побеседовать, сделать совместные Селфи, моя книга, предназначение на миллион с моей подписью. Три еще дополнительные встречи. Тренировки. Да, еще три практические встречи. Я напоминаю, что Gold, Gold Plus и Premium. Вот сейчас проходите по ссылочке. Выбирайте удобный для себя тариф. Я напоминаю: там, конечно, таймер стоит на три дня. Но так как мы начинаем уже в субботу, то до завтрашнего дня, до 14 часов, у вас должно быть проплачено. Бонусы эти сгорают сегодня в 12 ночи. То есть если вы бронируете и оплачиваете сейчас, вы еще и получаете, как видите, их стало меньше, чем вчера. Сегодня вы до 12 часов при бронировании и оплате, да, Графология. графология ВЧР. Узнать кандидата за 7 секунд за 2 990. девяносто. Все, подписи, полные секреты, психологические интерпретации. 6 990 и взрывная раскрутка в СМИ 18 990. Что это за бонус? За бонус графология вычар, узнать кандидата за 7 секунд. Здесь мы также говорим о графологии, разбираем понять темперамент, да, что это, как мы его смотрим, что вообще в целом можно определить. Там даю очень такие конкретные фишечки, которые вы также можете применять в анализе кандидата. Следующее. «Все о подписи, полные секреты, психологические интерпретации». Вот Наталья вам вчера писала, да, что она пользуется информацией из этого курса очень активно и очень результативно у нее получается. Здесь это моя авторская методика. По нескольким направлениям смотрится подпись, потому что подпись смотрится только вместе с почерком. Если вы где-то видите ее, как анализ отдельных элементов, возможен с точки зрения пространственного символизма. По Леонардо Лимбо еще можно смотреть. Там физико-математическая формула, математическая графология. Вот Если найдете... Буду рада, если поделитесь. Очень интересная методика, сама недавно только узнала. Но боюсь, что все остальное, оно будет субъективным, в отдельности от текста. Ну, плюс вы можете получить два кардинально разных портрета личности. И вот на этом курсе я как раз обучаю, как работать с подписью, как ее сравнивать с почерком, что смотреть, что важное, что определять, что не особо. Это все на этом бонусе. Обзорная а раскрутка в СМИ для тех, кто планирует свое продвижение, да, не только в интернете, но еще и через СМИ. Здесь мы говорим, как попадать в печатные, в телевизионные, в радиоэфиры, там, и так далее. И вот практически по всем видам СМИ. Этот рассказ это первый блок. Вот он включает в себя 6 видео. А, так, и я напоминаю, да, что. Сегодня до да, 12 часов действуют вот эти бонусы. Ну и завтра после двух я заканчиваю прием. И больше в этот поток обучения вы уже не сможете попасть. Только в следующем. Здесь мой курс построен на моей программе. То есть в основу курса заложена, конечно же, научная графологическая база Европейской испаноязычной школы. Здесь графологическая система, да, и строится вот эта программа. Я заканчивала институт графоанализа, и три года здесь в Москве являлась руководителем представительства этого института. Поэтому очень важно вот, в материале, да, то, что, то, на чем я строю, это системность и доступность материала. То есть вот а, все те какие-то графологические термины, психологические да, подоплеки. А, я понимаю, что приходят люди, которые не все могут знать психологию. Это нормально, это, это случается. Да? Здесь, конечно, лучше иметь психологическое образование, но если его нет, то я эти вещи разъясняю. Да, вот по полочкам подробно, что, как, почему и отчего. И программа моего курса, она объединяет в себе как саму группологию, объяснение признаков почерка, так и области психологии, психопатологии, нейропсихологии, да, и типологии личности. То есть это очень такие важные вещи. И, как я всегда говорю, не масс-маркет, ребята. То есть вот низкого качества и очень много – это не ко мне. Да, это работа от кутюр, потому что каждый почерк он индивидуальный. Поэтому я приглашаю вас на обучение, потому что у нас остается совсем-совсем мало времени. Так, если есть какие-то вопросы, я готова на них ответить, и мы с вами будем уже буквально через несколько минут заканчивать. Так, жду ваших вопросов в чате. Помним, да, что он идет с задержкой. Мы с вами учимся работать с табличками, синтезировать информацию, как, и, как вообще ее объединять, такое количество признаков, как, что, что с этим делать. Да, и вот мы с вами будем заниматься, так скажем, таким вот волшебным действием. Потому что для меня графология, несмотря на всю свою научность, это все-таки как... Какое-то волшебство, которому я, я не перестаю удивляться. И у меня многие клиенты тоже говорят, «Господи, я как на сеансе, с ма на сеансе магии побывала». Я говорю, Нет, никакой магии. Каждый свой вывод я могу объяснить конкретными характеристиками почек. То есть я могу взять, открыть, наглядно показать. Вот. Этот вывод я сделала, потому что есть вот это, вот это, вот это. Этот вывод я сделала, потому что есть вот это, это, это. И это все очень интересно. Наблюдать на лицах людей, которые приходят на консультацию, очень интересно. Потому что есть да, такие вещи, откуда вы это узнали. Там, в соцсетях я об этом никому не говорил. Там мне не надо читать соцсети, мне даже вживую не обязательно видеть человека. Большое спасибо, Ирина, очень интересно. Пожалуйста, Люба, приходите. Приходите на курс, будет еще очень много интересного. Так, ну что, есть еще вопросы или мы с вами будем заканчивать? Я поздравляю тех, кто поступил на первый курс ко мне Центр изучения почерка «Современная графология». Кто для себя определился и понял, что действительно это очень важно знать и понимать вообще в целом, разбираться в людях, да. Вот есть люди подозрительные, которые недоверчивы, не доверяют, и вот им надо за этим, да, а есть люди, которые для коммуникации, например, да? для выстраивания более благоприятных каких-то отношений. Это тоже очень-очень здорово. Так, ну что ж, на этом мы с вами будем заканчивать. Еще раз поздравляю тех, кто поступил на первый курс, те, кто по каким-то причинам, этого пока не сделал, ну что ж, ждите следующего потока, я буду рада вас видеть у себя на занятиях также. Все, я на этом буду заканчивать, я на этом прощаюсь, я желаю вам хорошего вечера, хороших выходных и до свидания.